Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и начинается прямой эфир, который я анонсировал не так давно. К сожалению, вопросов было не так много, как бы я хотел, но, возможно, появятся какие-то новые в процессе нашей встречи. Я начну в хронологическом порядке. Итак, Оксана Золотова пишет. Женя, что на сегодняшний день самое актуальное? Это свобода в самом прямом ее проявлении. То, что сейчас происходит в мире, как и почему нельзя оставить то самое прогрессивное, хорошее для людей. И убрать то, что мешает жить людям без пандемии, войн, голода, потрясений. Одна из важнейших тем, почему умнейшие люди, стоящие власти, ничего не делают, чтобы сохранить мир свободным от выше названного. Тема, конечно, очень серьезная, очень такая глубокая и, конечно, требует... Проработки, но если э, коротко говорить о свободе то это очень такой сложный механизм который многие ошибочно принимают за все задо, за за все задозволенность и за хаос и э, к ней надо относиться очень ответственно и бережно потому что иначе все это превратится в какую-то разруху и анархию э, прежде всего свобода подразумевает ответственность и когда мы кого-то критикуем когда мы кого-то ругаем, мы должны понимать, что он в ответ может ответить тем же. И критика должна быть всегда конструктивна и предметная, Не просто сказать, вот он мне не нравится, и все. Почему он мне не нравится, и что бы ты хотела в этом, вернее, хотел в нем или изменить, я имею в виду, в человеке, там, или в каком-то каком действии, или в каком-то событии. Потом еще есть такой момент, как интерпретация, поэтому одно и то же событие можно расценивать совершенно с разных э, точек зрения. И э, вот э, вопрос такой витает в воздухе, а где же границы свободы э, и каким образом можно э, людей э, ограничивать свободе? Мне кажется, здесь э, вот как раз государство не должно вводить какую-то цензуру и как-то людей ограничивать. Это должно быть э, понятно всем людям. Э, лично каждому но вот э, можно привести пример с этими известными э, карикатурами да по французском э, журнале э, шарли Эбдо на мусульманских пророков и так далее здесь вот вопрос очень такой щекотливый потому что э, опять же нельзя э, на законодательном уровне это все э, расписать кого можно критиковать кого нельзя, на кого можно рисовать карикатуры, на кого нельзя. Это должно быть правом каждого. Но, опять же, если это оскорбляет кого-то другого, верующих, хотя вот этот закон, который в России ввели об оскорблении чувств верующих, тоже очень спорный, потому что он дискриминирует неверующих. То есть они поставлены в какое-то такое дискриминационное положение. Если кто-то оскорбить неверующего, то он не может даже подать в суд, потому что такого статьи нет. Вот я вижу, там уже появляются какие-то... А, это смотрит Александр Лебедев смотрит и Александр Мадич. Привет, Александры! Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, задавайте. В общем, я не буду растекаться мыслями по древу, но свобода – это очень ответственный такой инструмент, и нельзя им злоупотреблять. Я надеюсь, что ответил коротко, но по делу. Вот, теперь дальше идем. Лулу Вайс из Америки пишет, что ей всегда интересно меня смотреть. Так, это мы пропускаем комплименты. Хотела бы узнать, во что вы думаете по поводу беженцев на границе Беларуси, рвучейся в Германию, что говорит по этому власти Германии? Спасибо. Э, так, я э, приветствую Александр, э, Александра Майнича, я уже поприветствовал э, Ивана Усачева, моего давнего друга. Сейчас я ему помашу даже. Вот, привет, Иван. Теперь по поводу беженцев. Начнем с того, с определения. Они никакие не беженцы. Потому что беженцы это те, кто бегут от войны, разрухи, от того, что их могут убить, их жизнь находится в опасности и так далее и тому подобное. В данном случае мы имеем дело с мигрантами. Причем этот кризис очень искусственно создан. То есть это не то, что ни с того ни с сего люди вдруг ринулись побежали да как в известном фильме все побежали я побежал для для для того чтобы говорить о сегодняшнем кризисе я предлагаю вспомнить кризис 2015 года когда вот только на территории германии оказалось около двух миллионов беженцев и только сейчас вот европейские власти и журналисты наконец-то поняли, что тогда это было тоже все спланировано, организовано. И это было не случайно, что вот такое было скопление людей одновременно в одном месте. Мы, мы прекрасно понимаем, мы взрослые люди. Но сейчас это было настолько уже очевидно, что, что это организовано. Приветствую Евгению Кригер. Организовано белорусскими властями. Но здесь, кстати, мнения разделяются. Сам Лукашенко был инициатором этого так называемого кризиса или он действовал под руководством чутким старшего брата, я имею в виду Владимира Путина. Но в конечном итоге это не так уже и важно он был инициатором или он был исполнителем, важно, что он заварил эту кашу, и теперь ему самому придется ее расклепывать. Несмотря на то, что Ангела Меркельс не зашла и два раза с ним побеседовала, его требования не были э, выполнены, он хотел устроить такой вот э, гуманитарный коридор э, в направлении... Германии, чтобы 2000 беж беженцев, ну будем их называть беженцами, ладно, 2000 э, людей, вот этих э, курдов, в основном иракских, э, прибыли на, на территории Евросоюза, э, Ангела Меркель категорически ему в этом отказала, кроме того, насколько я знаю, он еще требовал, чтобы его признали все-таки президентом Беларуси и просил снять с него санкции, это тоже не было учтено. Подводя такой краткий ток, Лукашенко сам себя выпорол, как та известная героиня Гоголя. То есть он запустил бумеран, который ему ударил в лоб. И теперь, как в том известном анекдоте, пусть у него теперь болит голова, что делать с беженцами. У них есть только два варианта. Так как Европа для них закрыта, они могут или оставаться на территории Белоруссии, или ехать назад. Многие не хотят возвращаться на родину. Значит, они будут оставаться на попечении Александра Григорьевича. И ничего у него не получилось. Он хотел как-то расшатать э, и расколоть Евросоюз. Э, Евросоюз, наоборот, показал свою прочность и единство в этом вопросе. Никаких разногласий нет. И несмотря, что у той же Польши с Германией Существуют небольшие трения, все выступили единым фронтом и поддержали Польшу. Так что я думаю, постепенно, может быть, даже до Нового года этот конфликт рассосется, и ничего Лукашенко в этом не выиграл, никаких политических очков он на этом не набрал, только, наоборот, усугубил ситуацию, потому что это, это понятно было всем, что она... Совершенно искусственно и создано э, с помощью э, Лукашенко. Э, переходим к следующему вопросу. Он связан э, с коронавирусом. Это, естественно, тема номер один. Э, вот э, Полина Петренко... Э, Дочь известного актера Алексея Петренко спрашивает, э, вернее пишет, что с завтрашнего дня в общественном транспорте Мюнхена можно передвигаться или привитым, или переболевшим, или с тестом. Почему вакцинирован не нужен тест, ведь они тоже болеют и заражают. Э, вот, и при, приветствую Алексея Дубенского, который присоединился к нам. Э, ну, вопрос, конечно, не по адресу. Я могу вот что сказать. Совсем недавно министр здравоохранения Германии ен Шпан позволил себе циничную такую, ну я не знаю, шутку или какой-то высказывать. Он сказал, что к концу зимы значит, все или переболеют, или провакцинируются, или умрут. Вот. То есть сейчас, кроме вакцинации, никаких альтернативных нет средств борьбы с коронавирусом и власти вводят вот такие вот ограничения для транспорта и не только транспорта и для магазинов. С другой стороны насильная вакцинация невозможна в демократических странах, но тем не менее людей вот таким вот образом принуждают к вакцинированию, потому что если люди не, не, не смогут Пользоваться общественным транспортом, ходить в магазины, то они э, чувствуют себя ограниченными в своих правах. И э, таким образом э, власти мягенько, но подталкивает людей делать э, вакцины, то есть эти прививки от коронавируса. Э, но ну, тут э, висит в воздухе, я уже чувствую вопрос, как я отношусь лично к вакцинации, сам я делал или нет. Э, отвечу честно и откровенно. Э, лично я не делал, но по медицинским показаниям в этом году у меня были большие проблемы со здоровьем, но вот я собираюсь в ближайшее время к домашнему врачу я хочу у него спросить, вернее у нее у меня женщина, э, есть есть медицинские противопоказания для меня для вакцинации? Если есть, это один разговор, если нет, другой разговор. Так вот, я считаю так, что если у людей нет методвода, так называемого, то есть противопоказаний по медицинским э, соображениям, э, то делать э, все-таки нужно. А, а те, кто выступает активно против, вот я вчера принимал участие в одной передаче, они, две женщины молодые, просто спину рта, кричали, что никакого смысла в этих прививках нет, они, э, в общем, категорически против. Когда мы их назвали антипрививочники, они обидели, сказали, почему мы антипрививочники. Ну вы же выступаете против прививок? Значит, вы антипрививочники, антипрививоч... в общем, они очень обиделись, как это мы их так непочтительно назвали. Да, я знаю, что есть очень мощная волна, так называемых антиваксеров которые выступают против э, прививок это и в России и в других странах и у нас в Германии есть есть вообще э, так называемые ковид диссиденты которые отрицают наличие вируса э, с ними очень сложно конечно иметь дело потому что они находятся на своей волне и никто не может их переубедить э, с другой стороны все мы взрослые люди и если э, мы э, болеем если мы заражаемся, то мы должны понимать, что вот на сегодняшний день никакой альтернативы этим э, прививкам нет. Если завтра появится альтернатива, какие-то таблетки, какие-то, я не знаю, лекарства, какие-то еще э, порошки и так далее, это будет э, один разговор. На сегодняшний день, насколько я знаю, альтернативы нет, и люди должны сами решать делать, не делать. Это совершенно добровольное э, понятие, но, как я уже... Раньше сказал, нас потихонечку всех подталкивает к тому, чтобы делать прививки, потому что вот в демократических странах, хотя вот в Австрии уже чуть ли не принудительная какая-то вакцинация, но в Германии, я думаю, что до этого не дойдет, и людей просто к этому мягко подталкивают. Ну что, я буду переходить к следующему вопросу. Следующий вопрос шутливый Сергея Запорожского по поводу, вы помните, первую женщину, которую обманули, как это было. У меня, кстати, с памяти что-то стало, поэтому я не помню, а вообще мне кажется, что никаких женщин я не обманывал. Так, Теперь вопрос из России от Натальи Суровой. Но ну, я хочу сказать два слова об этой девушке. Она несколько лет назад попала в ДТП, и, к сожалению, ее дело зависло на три года. Вот сейчас, насколько я знаю, 30-го будет очередной суд, и мы с ней потом выйдем на связь и обсудим. Вот она спрашивает по поводу полиции. Пока? Покой час будет полиция бездействовать в нашей стране? Это вопрос такой крик души, но он больше риторический, потому что мы не можем рассматривать работу полиции в, в отрыве от других органов власти. Здесь нужно смотреть, как работают, например... Та же дума, как работает правительство, как работает президент. И э, вот современная Россия таким образом устроена, что все замыкается на одном человеке, это Владимир Путин. И э, все вопросы он решает э, от, извините, лампочки где-то, которая перегорела в подъезде или э, в школьные завтраки и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что если человек занимается всем, то это влияет на качество. И, к сожалению, полиция сейчас находится в том же положении, что и суды, что и правоохранительная общая система. И вот мы знаем, что вот совсем недавно появилась информация о пытках в колониях. Все это вышло наружу. Масса есть вопросов и коррупции, и того, что полиция плохо выполняет свою работу. Но, как я уже сказал, мы не можем отдельно... Рассматривает работу полиции вне работы других органов. Значит, это говорит о том, что вся система нуждается в перестройке, как это не парадоксально звучит, потому что суды зависимы. Суды э, действуют по телефонному праву, то есть, когда звонят и говорят, нужно вынести такой переговор. Э, и, собственно, вот сейчас э, мы ждем, когда будет решаться судьба мемориала, и, скорее всего, его закроют, потому что это чисто политический вопрос. Так что э, ждать от полиции э, того, что они будут как-то действовать иначе, смешно и глупо. Э, вот когда в России сменится власть и сменится система власти, вот тогда можно будет говорить... Говорить о полиции, о других э, органах, э, исполнительной, судебной, законодательной власти, всех ее э, ветвей. А сейчас это все, э, как я уже говорил, это вертикаль, вся упирается э, в Путина. Вот, э, но ну, ситуацию на польско-белорусской границе мы уже обсудили. Э, вот э, опять по поводу вакцинации немножко другой вопрос. Вот Екатерина э, с, Степцова пишет. Почему так медленно идет вакцинация, как с этим быть? Обязательно вакцинация это зло или спасение от смерти многих людей. Я уже частично, частично ответил на этот вопрос. Я приветствую Лео. Привет. Но дело в том, что я уже сказал, что обязательно вакцинация практически невозможна по демократическим принципам. Вот. Почему она медленно идет? Ну, тут э, Екатерина, насколько я знаю, живет в Германии, но я хотел бы ответить более общим э, образом и поговорить, о, о, разделить. Потому что, например, в России э, есть недоверие к власти. И когда власть говорит, идите вакцинироваться, э, народ говорит, нет-нет-нет, что-то что тут какой-то подвох, мы не будем вакцинироваться, потому что власть часто врет людям, и люди это знают. И, э, кроме того, э, была использована очень агрессивная форма, рекламы вакцинации. Я сам видел несколько роликов, и они были очень такие агрессивного толка. Ну, мы знаем, что реклама сама по себе агрессивна, но в данном контексте выглядело очень так несуразно. И сейчас вот я слышал, что в России хотят перезагрузить эту всю рекламу вакцинации. И я думаю, что людей будут... Точно так же подталкивает, как и в Германии, к тому, что это неизбежно. И вот вы знаете, введение QR-кодов к этому ведет и так далее. Так что люди должны понимать, что без вакцинации они становятся людьми какого-то там второго или третьего Сорта. Но опять же говорю, вот так вот с дулом у автомата стоять и кричать, бегите на вакцинацию, нет. Тем более, что мы знаем, что, к сожалению, вакцинация это не панацея, и есть масса э, таких вот э, случаев, когда люди... Э, делая вакцинацию, потом болели, заражали других и так далее. То есть э, вакцинация это, – это одно, но это не исключает э, мер безопасности э, того же мазочного режима и ограничения контакта. То есть это э, не такая охранная грамота, что я сделал вакцинацию, теперь мне ничего не страшно. Э, да, ты можешь все равно заболеть, но в более легкой форме, как говорят специалисты. Так что, почему идет медленно, я уже сказал, что люди не доверяют государству. Вот в Германии, насколько я знаю, 70% сделали вакцинацию, но сейчас идет рост заболеваемости, несмотря на это. И сейчас вот более 60 тысяч в день зараженных. И сейчас говорят, что может быть будут вводить новый локдаун и будет опять новая волна коронавируса. Вот. И еще я хотел бы ответить на вопрос, э, на вопрос э, Александры Бурелогиновой, она спрашивает э, о том, э, чтобы я рассказал об очевидных плюсах жизни и работы в Германии, поездки командировки это одно, а жить и работать в стране это другое, э, очень такой хороший вопрос. Мне он понравился, я сейчас на него отвечу. Но перед этим э, расскажу анекдот, чтобы, с одной стороны, разрядить обстановку, а с другой стороны, как раз это будет преамбула для ответа на этот вопрос. Э, человек попадает после смерти э, на распределение, куда в ад и э, в рай. Э, вот, и он просит сначала ему показать э, ад. Ему показывают ад, значит, там прекрасная... Обстановка, дискотека, концерты, в общем, полно людей, шампанское льется рекой и, в общем, замечательная атмосфера. Он говорит, хорошо, а теперь мне покажите рай. Ему показывают рай, там все вылизано, все чисто, почти никого нет. Все э, ходят э, по стройке. О, я приветствую Наталью Белохвостик. Здравствуйте, Наталья. Э, и все ходят по струнке. В общем, скукотища полнейшая. Человек говорит, вы знаете, что-то мне этот рай не нравится, скучно, давайте меня в ад. И его помещают в ад, и вдруг он видит, вместо того, что он видел, дискотеку людей, он видит, что его поместили в какой-то э, чан. И черти начинают его постепенно жарить на огне. Он кричит, ребята, ну вы же показывали совсем другое. А ему говорят, а не надо путать туризм с иммиграцией". Вот. Поэтому я хочу сказать, что совершенно разные вещи, когда человек приезжает в гости или переезжает как турист. Он совершенно в другом статусе находится. Он по ту сторону, потому что он приехал и уедет. А человек, который живет, как я, на ПМЖ, естественно, это совершенно другая история, потому что люди э, менталитет разный э, друг, другие какие-то законы и к этому надо адаптироваться к этому надо привыкать и э, я приветствую бориса фабриканта который тоже нас смотрит э, да и к этому надо привыкать причем вот этот процесс адаптации происходит не сразу э, требует какого-то времени переосмысления и так далее и э, конечно мы тут живем, вот я живу уже больше 20 лет, но я не могу сказать, что у меня изменилось коренным образом какое-то сознание, или там мировоззрение, или менталитет, нет. Ну, конечно, накладывает отпечатки, например, здесь принято, но ну, я знаю, в России сейчас тоже принято, когда ты кому-то идешь, заранее это все планируется я имею ввиду не в гости а я имею ввиду если тебе нужно э, какому-то чиновнику идти или по каким-то вопросам то есть это все заранее координируется и ты знаешь когда и что и как и вообще твоя жизнь расписана, это очень удобно ну в россии я знаю сейчас тоже есть э, есть э, такие же моменты, то есть, когда заранее это все пронес. Так, а какие показатели летальности в Германии при 70 процентов вакцинированных, есть ли снижение? У меня сейчас вот под руками, под рукой нет, к сожалению, статистики по умершим, но я знаю, что в Германии очень низкая смертность, и невысокая по сравнению с другими странами, тоже Россией. Вот. Не знаю, насколько это колерируется калери... калери... с... с 70% вакцинированных, но во всяком случае не очень высокая смертность, так, возвращаясь к жизни в Германии, значит, здесь, конечно, больше порядка, здесь такой нет безорабинности, но общий, общий расклад такой скучноватый по сравнению с Россией, и это касается и политики, и так далее, но вот этот порядок как-то дисциплинирует очень, потому что ты знаешь, что тебе завтра надо пойти туда, позвонить сюда, и ты как-то можешь планировать свой день, очень удобно это все. Конечно, есть еще такое понятие общения, я приветствую Александра Александрова, с так называемыми аберегенами, то есть с местными немцами. Оно происходит очень в минимальном режиме, потому что мы с ними почти и не соприкасаемся, то есть это на, на уровне соседей, привет, как дела и, и так далее. И, естественно, вот и возникает вот этот постоянный вопрос интеграции иностранцев в жизнь местную здесь очень это все сложно потому что мы по-разному понимаем интеграцию мы понимаем это сохранением своего национального духа языка культуры и так далее немцы почему-то во многом я не говорю что все но такая большая часть считает что раз ты приехал в германию значит ты должен Говорите на немецком языке, ты должен справлять немецкие праздники и так далее. Мы справляем все праздники, немецкие в том числе, но, естественно, дома я не говорю на немецком языке, потому что это не мой родной язык, и странно, что немцы этого не понимают или не хотят понимать. Так, приветствую, Дмитрия. Дмитрий Лилюк, Привет! Вот. Так что здесь есть свои э, нюансы, есть свои тонкости, есть свои какие-то секретики. Я бы сейчас не хотел, э, так сказать, углублять эту тему. Она требует отдельного, серьезного разговора. Может быть, как-нибудь поговорим. Но. Э, в принципе, конечно, я не могу сказать, что так сложно адаптироваться. И э, сейчас, вот э, в эпоху интернета, э, когда есть э, общение со всем миром, э, это очень удобно. Вот я вижу, Саша мне поставила лайк. Like. Спасибо, Саша. Конечно, есть, есть нюансы и есть две крайности. Или все говорят, что тут жизнь замечательная, нет никаких проблем, или есть люди, которые здесь живут и просто, не знаю, критикуют, на чем свет стоит, и говорят, что вот так вот просто ностальгия замучила, но при этом они почему-то не возвращаются на родину. Тут есть вот некое лукавство. То есть, конечно, уровень жизни здесь выше, и даже люди, которые получают пособие, они чувствуют себя такими обделенными, что они там какие-то третий сорт и так далее. То есть, они живут по мере своих сил, но, тем не менее, это вполне достойное проживание и пребывание. Пожилые, конечно, тут начинают грустить, но, опять же, есть телевизор, есть интернет, и, кстати, пожилые тоже пользуются интернетом и могут тоже тут читать, общаться и так далее, то есть э, вот этой э, советской ностальгии нет, потому что был железный занавес и нельзя было приехать, сейчас это все э, намного и гораздо проще сделать, но я же говорю, что везде, в каждой стране есть свои какие-то, э, так сказать, в каждой, э, каждой избушке свои погремушки, то есть тут тоже есть какие-то нюансы и э, есть люди, которые просто действительно тут по работе, потом у них заканчивается контракт, они возвращаются. Есть люди, как, как я, на ПМЖ. Вот. Я просто бы не идеализировал ту же Германию и Европу. Везде есть свои проблемы, чтобы вы не думали, что здесь все так идеально, все шоколадно. Конечно, есть, но не сравните, их, конечно, с проблемами, которые сейчас на постсоветском пространстве, так скажу я. Мягко. Ну что, мы сейчас потихонечку, наверное, будем заканчивать. Я думаю, что полчаса вполне достаточно было. Да, но я хотел в конце еще, конечно, прокомментировать коротко Бастрыкина, но не в связи с Моргенштерном, а в связи с ЕГЭ. Вот он недавно высказался, что надо запретить ЕГЭ и вернуться к советской системе образования, которая, как он сказал, является лучшей в мире. Ну, меня немножко так позабавили его слова, особенно, что все говорят, что она лучшая в мире. По этому поводу, кстати, я вспомнил еще один анекдот сегодня, расскажу на закуску. Анекдот такой, что сидит девушка и горько плачет. Мне подходит пятилетняя девочка и говорит, почему ты плачешь? Говорит, М -м -м -м меня никто не любит. Она говорит, а ты что, у всех спрашивала? Так вот, что Бастрыкин у всех спросил по поводу советского образования? Э -э я бы не идеализировал советское образование, тем более школьное. Говорит, что оно лучшее в мире, это, мягко говоря, преувеличение. И потом э сейчас возвращаться к нему как-то выглядит странно. И потом, э какое отношение к этому имеет э Следственный комитет в лице Бастрыкина? Вы не знаете, почему это он занимается вопросами образования. Это все равно, что если бы министр образования России начал бы комментировать жизнь в тюрьмах или правовые какие-то аспекты, это было бы тоже как, так, так же э, забавно. Но э, говорить о ЕГЭ, э, я знаю, что есть противники ЕГЭ, есть сторонники ЕГЭ. Это, естественно, э, тоже такой вот... Э, тоже такой спорный момент класс, анекдот про образование нет, но ну это не про образование было это было про, про, про девочку, девушку которую никто не любит вот Образование это, ⁇ это, это очень такой тоже сложный вопрос, но ЕГЭ понятно, что можно там что-то вызубрить, или там, если у тебя 4 варианта ответа, у тебя 25% на то, что ты ответишь правильно. И, конечно, это, это, это упрощенное такое представление о ЕГЭ, что там только надо поставить крестик, там есть и другие письменные, насколько я знаю письменные задания, где надо развернуто отвечать, а не просто сказать да или нет. Все зависит от, от, от подготовки и даже если учесть, что вы там схитрили, там, или я помню, что несколько лет назад был тоже большой скандал в связи с утечкой вопросов, которые поступили в интернет, и каким-то образом люди могли что-то там подсмотреть, Хотя у школьников забирают спортфоны, там чуть ли не собаками их обыскивают. Да, то есть я к чему говорю, что даже если ты нечестно получил высокий балл, когда ты начнешь учиться в ВУЗе и, мягко говоря, не потянешь, тебя просто отчислят за неуспеваемость. Вот и, вот и все. Так что здесь ты непонятно кого обманываешь, прежде всего себя. И э, мне кажется, что этот вопрос должен ли, решать не Следственный комитет, а если уже есть э, в обществе раскол, то проведите референдум на, э, на эту тему и э, посмотрите по большинству, кто скажет, э, большинство решит э, оставлять ЕГЭ или наоборот запретить. И мне кажется, что здесь должно решать общество, а не. Э, Генеральная прокуратура или Следственный комитет. И, кстати, я уже прочитал реплику Пескова, он сказал, что этот вопрос будет рассматриваться. С другой стороны, у меня тоже есть подозрение, что здесь был какой то проверка такая. То есть решили сделать такой вброс, как сейчас модно говорить, и посмотреть на реакцию общества, как общество отреагирует на... Вот это мнение высказывания Александра Бастрыкина. Ну что, на этом я сегодня заканчиваю эфир. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто будет смотреть. И я думаю, что мы можем в еженедельном режиме так существовать. Присылайте вопросы заранее, чтобы я мог на них ответить. Всего доброго. До свидания. До, до встречи.